Привет, дорогие друзья. Вы верите в чудо? Нет? Тогда послушайте меня. Досмотрите этот необычный видеосюжет. Этот необычный видеосюжет сделали в США. Пассажирский самолет чуть не потерпел крушение. У него отказались сразу два двигателя, и он начал резко снижаться. Но случилось то, что они заработали, и это очень странно. И увидели множество пассажиры необычное летающее существо. Так они сказали, но это не был, это был ангел, который пролетал рядом с ними. Во многих других случаях часто видят люди, когда чуть на волоске от смерти это защитник того, что чуть не случилось страшное. Вы можете не поверить этому видеосюжету, потому что подлинников и моментов истины у вас не будет знать того, что все-таки есть справедливость. Много кто не верит, но исходя всей ситуации, мы видим, как все происходило. Необычный ангел пролетел недалеко от самолета. Хорошо, что пассажиры стали верующими. Но это еще не все. По многим причинам на Земле есть и ад, и рай. Вы не верите в то, что происходит, но есть люди, которые видят своими глазами нечто. Они не могут объяснить то, что могут они изменить себя. Что на самом деле случилось не так давно, вы не поверите, но три месяца назад летом в Беларуси на девушку напало нечто, а именно демон. Никто не верит этому видеосюжету, да и не поверит. Парень с девушкой прогуливались недалеко от одного озера, и девушка резко застыла. Потом появился эта необычная сущность. Четырехметровая, если не трех, начала махать своими когтями на девушку. Оно не нападало, оно просто... Этот необычный момент, который вы видите, напугал девушку. Множество демонов испытывают подлинность своего сытого страха. Она пугает и наполняет каждую каплю страха у человека своей совести. Но никто не поверит тому, что может произойти это с каждым но сущность, оно сущность, оно живое или мертвое, никто понять не может. Но оно испытывает такой страх из людей, что вам еще это не снилось, что было дальше, никто объяснить не может. Но этот кадр очень страшный и необычный. По многим причинам множество есть не объяснимого, но и фактически того, что мы с вами видим уже дает страх никогда не бойтесь но что стало с девушкой мы не можем понять это не все много других причин которые верить в демона вы должны прекрасно понимать он приходит когда у человека или плохо или он боится я не могу объяснить то что я вижу а когда-то вы, может, и видели что-то необычное и слышали в доме, в квартире или еще где-то шумы. Это то, что приходит за вами. Необычный видеокадр, который был сделан на Черном море, удивило во многих других людей. Когда сделали локдаун, появился неопознанный летающий объект. Он вышел из воды. Но ничего такого он не делал, просто висел. И множество очевидцев, которые это видели, подтверждают то, что это был НЛО. Почему множество властей считает объект НЛО несуществующим, мы уже говорили. И оно будет продолжаться до тех пор, пока сами пришельцы не выйдут на свет, на СМИ, и скажут людям правду о том, что они чувствуют к этим пришельцам нас готовят к ним а мы готовимся к контакту много тайн но никто не сможет понять эту самую огромную угрозу объекты нло это бывает разного типа но это еще не все на черном море было зафиксировано подводное землетрясение 2 балла никто не слышал да и не почувствует но очевидцы Зная то, что на Черном море есть необычная пещера подводная, они это знают. Скорее всего, НЛО сейчас вылетают из этой необычной пещеры. Множество рыбаков и даже любителей видели, как из воды вылетают огромные НЛО корабли. На границе с Турцией заявляли о том, что эти объекты НЛО также очень опасны, но объяснить ту или иную ситуацию никто не сможет. Смотрите внимательно, дорогие друзья, когда вы едете отдыхать. Будьте внимательны, что множество людей могут утонуть, особенно лето, но их могут и не найти. Необычные землетрясения, необычные волны ведут себя очень опасно. А эти необычные кадры, которые вы сейчас видите, самая необычная стена. Ученые проплывали это необычное место найти врата в другое измерение. Они нашли стену, но у них на пути встретились четыре неопознанно летающих объекта, шарообразных. Они двигались за этим необычным кораблем. Но ну, а то, что вы видите, необычная стена, которая утверждает множество очевидцев, которые там были около 70 метров. Но суть в том, что эта стена только скрытая угроза завне ее. Оказывается, там есть множество странных явлений, которые никто не может объяснить, а именно город. считается город Атлантов но так ли на самом деле или нет почему именно попасть в этот город можно только под водой есть множество туннелей которые ведут в этот город но так вы через поверхность не попадете температура воды под этими необычными льдами 25 выше минус 70 60 подумайте хорошо что происходит под этими льдами, и вы поймете суть всего, что там скрывается. Но эти объекты НЛО не нападали на людей, а просто прогоняли и следили. По многим причинам есть огромная тайна того, что там есть не только этот город, но и сверх-телепортация, которая скрывается в этом раю. Вот и все, дорогие друзья, что я вам показал.